Привет, ребята! Меня зовут Аня Нэш. И это очередной ролик на моем канале. Точнее, даже как бы будет не роликом, а, скорее всего, таким как влогом. Потому что мы сегодня едем к родителям в деревню. Я и моя сестра. Вот мы сейчас вот едем с мужем на машине. Мы сейчас сестру дождемся. Она с зятем маленечко запаздывает. И сегодня у нас... Ну, что ты на меня так смотришь? А ты на меня Отвернись. Я не хочу, чтобы ты на меня смотрел. Чё? Я спущаюсь сразу же. В общем, ребята, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что сегодня у нас будет... Сегодня у меня будет вообще просто непростое будет видео. Я делаю это вообще просто первый раз. Об этом никто не знает. И... Нет, нет, сыночка, нет. Ну не надо, сын, не надо. <свист> все, мне муж заходит. Все, все. Да, ребята, я снимала влог первый раз. Да и вообще я сегодня, знаете, в качестве этой пояснительной бригады, если что. Записываю быстренько, потому что здесь капец как холодно. Короче, ребята, в общем, а, вот так вот на свет, чтобы мне хорошо было видно. Короче, расклад такой: а, в общем, купили мы родителям подарок телевизор и каким-то сейчас таким образом, в общем, после того, как я немного пораскинула мозгами как вообще можно тут поздравить в общем решили мы телевизор не знаю вот то или разбить или сломать в общем их старый телевизор такой тип знаете как серый такой зомбо ящик как сейчас это сделать короче говоря я не знаю будем вообще просто импровизировать и сейчас мы еще пода подарим папе и маме тоже подарки подарки которые я собрала которые моя сестра купила ну и конечно же я это все поснимаю такой будет небольшой лук, ну и, конечно же, ребята обязательно смотрите это видео до конца. Я надеюсь, что там все получится. Подруги, как? -нибудь. Кто? Кошка? Да. Большой. <Praising> ну, киснуть, болеет. Так Можно... да ладно, не надо, Никол, тяжело тебе, сын. Ну, ну а чё, не кукол же. Ну, куда На, ты? он его надолго не не Крум, кур, кур, кур, кур, кур, кур, кур, кур, кур, кур, Короче, я его заранее выключил. <смех> Знаете, ребят, я не знаю, вот чего я сейчас больше всего боюсь. Либо первое это то, что у меня ничего не получится. да, не знаешь, что сейчас вообще придумать. Что все-таки как-то его надо каким-то образом разбить. Что-то меня тут. Пардоните, я вас протру. Либо просто вообще гнев отца. Вообще, я не представляю, что будет, конечно. И мне просто интересна сама реакция его. Но реакция отца меня насторожила. Мне все-таки кажется, что он, вот, что он что о чем-то догадывался. Что-то Че тупануло. Ну, поставь вот туда же, можно зарядить? Вот. Не, не, не, не я, это микрофон у меня. Ага. Ну, что, мам, скажешь насчет подарка? А, Че, как тебе? Открываем. Че, как он лежит? О, нет, важно, это не а, надо. Это Короче, маме понравилось. А? Так, а папе вот такой вот подарили. А, где он? А, вот он. Вот такой вот. Набор. Мне понравилось. Не-не-не-не, Егорушка, не надо, сыночка. Смотри, сколько всего. Смотри. Ну, сколько всего. А это чего? А это конфеты. Давай, сейчас, иди дальше. Иди дальше я, я пошла угу. так, а ну ты смотри, Ксю, чтобы там это так, ну, короче, она пошла за телекой ты что-нибудь там обуй так, ну короче, мы решили сказать, что мы его каким-то образом сломали я сейчас знаю, что я сделаю я пыталась я пыталась сделать хоть что-нибудь. Почему хоть что-нибудь? Хочу сказать вам одну вещь. Никогда, слышите, никогда не посвящайте тех людей, которые с вами не на одной волне. Вот мы с сестрой, мы с ней вот на одной волне. То есть она поддержала мою идею, а муж нет. Когда я ему сказала, на меня обрушилась вот просто волна негодования. А муж сказал, мне бы не понравилась такая шутка, я бы не понял. Ну это ты бы не понял. И тебе бы не понравилось. Короче, что делать? Что сделать? Короче, то надо побыстрому. Что-то что что сделать. Мам, а, ну с кем не скажи, что сделать-то можно, я не знаю. Я что уже... сделать-то? Да я не знаю, что с ним сделать. Может, что-нибудь что так, ну, как будто бы я что-то там. А, ну просто так, ты это снимаешь. Короче, мама думала, что я делаю это все ради контента. Ну, отчасти, да? Я уже по-всякому думаю. Тих, ну ты мне уже все, все, все, все. Я, короче. Ну как будто, как будто порвала. Ты же будешь так подремонтировать. Да. Ну, я хочу его прям выдрать. Да Меня, наверное, только это и остановило. Господи, я все время пользовались чужим телеком. Короче, решили мы сказать, Итак, что, что он... Садись. Короче, я короче, говоря, что он... А если он полезет проверять? Нет, иди садись. Даже думаешь? <свят> да. Егор, иди садись с ловой. Иди сядь, пожалуйста, сядь. Вот, смотри, тут что-то, Лёва, Лёва, Так, смотри. что там у Псюха? Мне кажется, надо Лёва, её, это... Где она там? Никого нету, иди. Твоя гибелая. Ага, это сила... Давай туда его, ага. Взяли фары, включили, я говорю, фары выключили. Ну, видно же. А, ты догадался? А, а, а, а. Тут, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Короче, вот такой вот. Сюха его еще украсил. Свет не выключи. Там не видно. Да может там и действительно не видно было. Чего ты переживаешь? Короче, я хотела вытратить это. Ну, типа, сейчас скажем, что это. Школа. Что, короче, что-то сломали, хотели Не знаю угу. я. Блять, фары включил. Вот честно, вообще я говорю. Вот похрену. Ну Люди да. А и все. и ну, я знаю, что у ну, это... Говори. Настрадь. А, ч? А, Небрежно. А, че они там? Они там что сдурили? Ну, короче, надеемся, что у нас сюрприз получится. Ну, что... ну, хотели телек включить, что-то не работает. Я там, короче, я пыталась, это, здесь шнур, я вот здесь пыталась, короче, шнур вы, вытащить. И что-то я, короче, сделала. Я его тут, походу, Мне еще не под, не подрезала. Это не, это я это ничего не буду говорить, не что я там что-то сделала. Да, чтобы, знаешь, так, это... Не привлекать внимания, как бы, да, ставь его вот так. так, так. А у нас розетки мы выключим, да? Да, мам, с розетки выключим? Нет, это я, Ксюша, его выключила. А? Это я его выдернула, он был бы в этот Ну-ка, включи его, работает он, нет. А то я там подрезала шнур, я даже не знаю, что. Я теперь чуть не знаю, да, как включить, но ну, попробуй слежу. Ну что ты забрал? Я а ему нельзя вот. Да я же тут не дам. Короче, походу план сдался. Здесь пыталась его это. Не, и, же, это... Что, идет? Оп. Ну короче, ч? Чего? <смех> <смех> <смех> <смех> Да да, да да да все. Что-то «Да, там... что с телевизором сделали. Этот... Ну, Мы, Мы отключили, ну что, и стали его а, что... Замкнул. Mm. Ну, на mm. а Напишите в комментариях получилось ли у нас разыграть отца? Мы же не совсем, потому что чисто логически. Там бы воняло просто проводкой на всю квартиру. Но я думаю, что все-таки нам удалось заставить его поверить в это. Ой, пап, лучше не нафиг, не включай его нафиг, знаешь, что ты... Ну, ну, посмотришь. Потом об этом, ну я, я не знаю, там может быть да, я, просто да. тут знаешь, что-то тут за... Даже, это... Короче, здесь розетки Смотри, смотри, что с дедом творят. Бабку забирают. Телевизор сломали. Бабку забирают. А потом говорят, что дед, что Такой вредный. И суровый. Не, ну так не надо посмотрите его, этот... А что на, нов на Новый год будешь делать? Что? Я работать. А так, Вот так о чем ты не ну а что делать теперь с ним? Чё? Да ничего не делать, выкинуть. Ну что, я думаю, надо признаваться. Ну что так? там, вот, заряжайтесь ну, давайте. давайте. Ну что, выжить с работы, вы тоже надо отдыхать. Давай. У вас крайний, или вы да, сегодня ночью? Да у них два дня выходных сейчас. А, два дня выходных, это вы сфиксировали на первый. Так, на ну, первый два Ой, все Так, все, все, все, что? все, а что это все, да, что это был пранк все, да. ПАП да. Ну короче, это был это пранк. пранк, это была шутка. Да. Никто не виноват, пошли. Да. Давайте, мужики, пошли. Вытащи, тащи. Ничего не понял. Там уехал. Там, да. там, там, 50, там. Стоит. Жерната, за, за что, в прошлом году не могла, но... Да, в этом году, в этом году тебя попал. Иди смотри. Ю! Ты да вы что, охерели, что ли?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 да дорви да уже, господи. Ну, ну Интересно, а что будет, если ему подарить машину его мечты? Он что, в конвульсиях в угол добьется? Разбогатею, проверю. Сейчас принесут. Один из там где-то, вы там. А да, ли, я, ли, я, еще это... Я, но... я ж мог. Да вы что делаете-то? Ну что, ни хера себе. Кусок денег стоит. Они все А, ну это... Это Ну как-то там. Сегодня зашел у нас там этот, как, новый этот. Ну, открыл. Смотрю, Сяоми, а ценник так залепленный, 17 тысяч. Ну, вот такой. Блин, я только... Ну, готов, деньги сейчас пойду куплю. Захожу, а так ценник. 47, 8, все, Все, доставай. Ну, все, пап, ну, доставай. Телевизор хороший. Да. Я знаю, что хороший. На, Егор, ты, складывай туда. Не, вот оставайтесь, у меня все, у меня руки трясутся. Достань. Я же меняю вот этот. ты его, пожалуйста. Вот Ты его этот положи, надо это. Прикрутите ножки сразу. Не, б***ь твою. Один. Ножки? Нет, ножки. <смех> а вон вон они спас. Подожди, Егорка, сейчас. Вот он. Выбирай свою сумбочку. <смех> да, вот на выходных будем. Да. Изучать да. много книжек, да? Ну, здесь и интернет, как бы он 4К, ну. Но... -теперь, теперь я все равно ни хера не херен, собрал 4К и чего. Да ты быстрее, Егор, ты, нет. У вас я уже вот, вот что он там давится -то? Да нет, нет. Пошел. Да, видишь, а? как шикарно я смотрится. Ну, давайте, включи это, ну, ты чего, не держи. Если вы думаете, что моя сестра и мой папа так яростно ругаются матом, то вы ошибаетесь, конечно же нет. Я просто заблюрила таким интересным звуковым эффектом, думаю, мало ли, вдруг YouTube не пропустит такое. Не-не-не, я уберу, Егор, уберу, вы это время не теряйте. Я уберу здесь все, потом приберусь. Я один сейчас буду, мне тут... Пробую, но сразу что Ну, короче говоря, угодили Ну, мы как бы и папу и решили как бы, да, поздравить Потому что мы маму поздравляли в прошлом году С папой уже там договаривались В этом году с мамой договорились Всех, ребята, с наступающим Новым годом Увидимся мы с вами уже в 2022 году не забывайте, ребята, подписываться на канал, ставить на колокольчик, чтобы вы не пропустили мои следующие ролики. И, ребята, всех с Новым годом! Всем пока-пока!